В этом видео мы разберем основные ошибки и причины, из-за которых люди годами не могут выбраться из долгов. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Онгурян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Итак, закредитованность людей в нашей стране растет с каждым годом. И а, с появлением микрозаймов эта ситуация еще очень сильно усугубилась. И несмотря на то, что все вроде бы уже знают что в микрофинансовых организациях очень высокие проценты и а, в итоге потом сложно выплатить эти займы люди все равно идут и берут и понятно почему да потому что денег просто не хватает нужно взять где-то деньги а, соответственно люди идут обращаются в микрозаймы не обязательно это микрозаймы это могут быть и кредиты и кредитные карты и в итоге а, вся эта кабала начинает давить все это растет как снежный ком и потом люди не понимают как из этого выбраться и самое Плохое, что люди не пытаются найти информацию, как сделать это правильно, а действуют на обум. И в итоге ситуация только усугубляется. Давайте же разберемся, какие основные ошибки совершают заемщики, попав в трудную финансовую ситуацию. И если вы будете уже об этом знать, то будет меньше шансов, что вы попадете в подобные неприятные ситуации. Итак, первая и очень распространенная ошибка ⁇ это пустить всю ситуацию на самотек. Взял один займ, второй займ, есть кредит, кредитная карта. А куда-то плачу, куда-то не плачу, куда-то плачу частично, куда-то полностью плачу, но вроде как были просрочки. И с такими ситуациями мы сталкиваемся очень часто, что люди э, не хотят детально разобраться, что на самом деле сейчас происходит э, с их долгами. Вообще куда-то стоит платить или не стоит платить? И э, куда уходят те деньги, которые человек вносит по платежам? бывают такие ситуации когда кредиторы обращаются в суд в итоге суд изначально всегда встает на сторону кредиторов если сам человек не подает никаких возражений люди люди никак этим вопросом не занимаются как я уже сказал пускают все на самотек в итоге получают вот такие вот долги взял 10 тысяч нужно отдать 100 тысяч но все это уже слишком поздно потому что нужно было вовремя включиться в этот вопрос они а надеяться на авось что само как-то все рассосется на самом деле деле если приложить немного усилий то разобраться в своей ситуации с долгами не так уж и сложно более подробно об этом мы рассказывали в прошлом видео о том как правильно действовать чтобы действительно выбраться из долгов а не сидеть в долговой яме это видео вы можете найти на нашем канале либо перейти вот здесь по подсказке следующая очень коварная ошибка которую многие допускают по незнанию по неграмотности это внесение частичных платежей как думают люди у меня не хватает денег на оплату полного платежа например платеж по графику составляет 5000 рублей но у меня нет 5000 рублей а еще у меня 20 микрофинансовых организаций в каждую из которых нужно вносить по 5000 естественно таких денег нету но люди начинают вносить сколько могут нету 5000 ладно отдам тысячу тысячу этому тысячу этому там еще всем этому 500 рублей этому 100 рублей В итоге, вроде как деньги уходят, люди деньги платят и надеются на то, что они действительно как-то решают свой вопрос, но на самом деле вопрос не решается, потому что когда вносятся неполные платежи, то, во-первых, начисляются пение и штрафы, во-вторых, как правило, увеличивается процентная ставка, а если даже она не увеличивается, то проценты-то никуда не деваются, они продолжают расти, и они э, начисляются на ту сумму долга, которая была, плюс на просроченный долг. В итоге нужно научиться разделять две важных составляющих в займах. Это сумма основного долга, это вот то, что вы взяли, и то, что в итоге необходимо выплатить. И сумма процентов, штрафов, неустоек различных – это, по сути, плата за то, что вам предоставили деньги. И э, когда люди говорят, я то, что взял, то я отдам, например, там взял 10 тысяч, вот и отдам 10 тысяч, э, то, конечно, хорошо, если было бы так, но когда э, микрофинансовая организация или банк обратится в суд, то суд будет на их стороне, потому что в кредитном договоре, э, помимо суммы основного долга, есть еще и процент, и также предусмотрены пение штраф и штрафы неустойки за э, просрочку долга. Где деньги мы пришли за деньгами, Поэтому, когда вносится неполный платеж, начисляются пени, штрафы, неустойки, потом вы вносите какой-то платеж, и в первую очередь все деньги уходят на погашение пении, штрафов, процентов, и только в последнюю очередь гасится основной долг. Поэтому э, буквально через 1-2 месяца ситуация будет э, выглядеть следующим образом. Вы вносите какую-то сумму, она вся уходит на богашение пени, штрафов, процентов. Основной долг не гасится. В итоге вы вносите деньги, а долг ваш не уменьшается. Он продолжает расти. И так это может продолжаться бесконечно. То есть эта ситуация, она никогда не закончится. Если вы не внесете необходимую сумму, пени, штрафов, неустоек, чтобы вернуться в график платежей, либо полностью закрыть данный займ. Поэтому, если вдруг вам сейчас это все не очень понятно, как там все считается, пение, штрафы, и процент, основной долг, то просто зафиксируйте для себя. Вносить частичные платежи бесполезно. Лучше вообще перестать платить. Об этом, опять же, мы рассказывали в прошлом видео. Друзья, а теперь важное отступление. Мы строим самое большое сообщество, которое будет помогать людям быстрее избавляться от долгов и решать свои любые проблемы с банками, коллекторами, либо микрофинансовыми организациями. Как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 какой вариант решения подходит именно для вас и как мы можем помочь вам в решении данного вопроса вся подробная информация и необходимые ссылки будут в описании к этому видео даже если вы просрочили платеж всего на несколько дней не знаю на 3 5 10 дней и сейчас у вас в принципе появились деньги чтобы вносить очередной платеж то перед тем как вносить платеж обязательно узнайте какую сумму сейчас нужно внести чтобы вернуться в график потому что наверняка за эти 1 2 3 5 дней уже на Числится какая-то неустойка, и если вы ее не погасите, то долг постепенно начнет расти. Поэтому обязательно нужно узнать, какую сумму нужно внести. Следующая ошибка, в которой люди, как правило, оказываются от безысходности, это попытки взять новые займы, чтобы погасить старые займы. То есть у меня есть один займ, платить его не могу. Пойду возьму еще один займ побольше или поменьше, сколько дадут. Оставлю часть денег себе, чтобы жить и этими деньгами еще погашу предыдущий займ. Но, к сожалению, эта ситуация она усугубляется очень быстро, потому что у вас был один займ, в следующем месяце вам нужно уже платить 2, потом 3, 5, 10 и в итоге так люди доходят до ситуации, когда есть 20, 30, 40 микрозаймов. Не обязательно только микрозаймов, Микрозаймы. это могут быть и кредиты и кредитные карты но в общем ситуация нарастает как снежный ком и, естественно в какой-то момент нужно просто понять что эта стратегия не работает и нужно просто прекратить это дело нету денег как я сказал перестаете оплачивать решайте вопрос через суд брать новые займы чтобы гасить старые это прямой путь в долговую яму Следующая ошибка, которую заемщики совершают еще в самом начале, когда только берут займы, это не ознакомливаются с кредитным договором или с договором микрозайма. И надеяться на то, что им сказал менеджер, там сотрудник да, банка или микрофинансовой организации, как, на какие-нибудь брошюрки, э, на которые написано там не знаю 3% годовых или еще что-то. Вот. Но это все рекламные материалы, которые на самом деле не имеют отношения к реальности. Вот. А реальность вся прописана в договоре. И опираться нужно всегда именно на кредитный договор или договор займа. Поэтому, если вы собираетесь брать какой-то займ или сейчас берете займ, то обязательно внимательно ознакомьтесь с условиями договора. Какая там процентная ставка, какие нужно вносить платежи, что предусмотрено за просрочку, если вы вдруг не внесли платеж. Потому что очень часто бывает, особенно по кредитным картам, если вы вносите платежи вовремя, то у вас 1% ставка. Если вы вносите платежи с просрочкой, то у вас процентная ставка повышается например в два раза или если например вы снимаете наличные с кредитной карты то на снятие наличных действует совсем другая процентная ставка и все это на самом деле прописано в кредитном договоре проблема в том что люди ленятся и не читают договор можно это сделать и по крайней мере быть осведомленным на что вы сейчас идете беря тот или иной займ следующая ошибка которую совершают люди когда у них уже есть просрочки и когда кредитная организация в суд и мировой суд выносит судебный приказ так вот очень многие опять же пускают этот вопрос на самотек и не отменяют судебный приказ Надеюсь на то что э, есть же законодательство там на то что судья как-то посмотрит что например там по микрозайму завышенные проценты пение и штрафы вот и уменьшит этот долг но на самом деле если вы сами не подготовите свои возражения то суд полностью сто процентов удовлетворить требования банка а вам это не нужно вам нужно получить как можно меньшую сумму долга если даже она будет зафиксирована через суд поэтому обязательно когда вы узнаете о судебном приказе о нем вы можете узнать следующим образом либо вам э, пришлют его заказным письмом почты россии либо если вдруг вы ничего не получали но увидите информацию на сайте судебных приставов то есть да вы можете зайти на сайт судебных приставов вбить свою фамилию имя отчество дату рождения и там будет информация есть ли какие-то у вас сейчас долги которые уже на у приставов так вот если вы даже ничего не получали но увидели информацию на сайте судебных приставов, у вас все равно есть 10 дней на отмену данного судебного приказа. В общем, даже когда дело уже дошло до суда, до судебных приставов, вам в любом случае нужно заниматься этим вопросом, а не надеяться на то, что все само собой как-то рассосется. Если вы просто приложите небольшие усилия, потратите на это время, вы окажетесь в намного более выгодной ситуации по сравнению с тем человеком, который просто пустил все на самотек, и вот ждет пока само собой как-то все решится я конечно понимаю что с этими вопросами иногда бывает тяжело разобраться самостоятельно для этого у нас есть бесплатная консультация юристов на которой вы можете записаться оставить свой вопрос и с вами свяжутся детально разберут вашу проблему и подскажут какие варианты решения существуют для решения вашего вопроса поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео оставляйте заявку на бесплатную консультацию и мы поможем вам решить